Неужели нам придется ждать, когда фиксанут новую сверхмощную ППшку Switchblade? Неужто на нее нет управы в клоус-файте? Знаете, говорят, кто ищет, тот всегда найдет. И сегодняшний киноматериал не исключение. Здорово, мужские мужчины! По превью и названию вы уже поняли, о какой пушке мы будем говорить. Откровенно говоря, этот материал не получился бы без вот этого дяди, который на моем стриме с проверкой сборок прислал вот такую вот комплектацию на фарон. Или фараон? эту пушку правильно называть. Мужики, напишите обязательно в комментариях. Так вот, у меня сборка естественно другая, и о ней мы поговорим чуть позже. Знаете, когда мне сказали поиграть с данной ппшкой, я максимально скептически отнесся к заявлениям о ее силе и играбельности. Кто был на стриме помнит, как я охренел с ее мощи. Так вот, я решил покопаться, почему же сейчас эта пушка заиграла. Ну, во-первых, в восьмом сезоне был баф многих оружек, и среди них был фарон. Только тогда на эту новость особо внимания никто не обратил. Если отмотать еще чуть-чуть назад, то данному пистолет-пулемету вообще хотели модуль добавить, с помощью которого на ближней дистанции можно противников током зашибать. По каким-то непонятным причинам этого не произошло, хотя сливов было достаточно и многие его ждали. Возможно, разработчики такую штуку выкатят вместе с каким-нибудь легендарным скином, как это обычно и бывает ну, а может они подумали о балансе и имбовости данной фичи? По идее, с ней бегай на ближняке в дыму и пацанов минусуй. Хрен они тебе что сделают. Опять же, это мои догадки, и я бы так делал. Такое повышенное внимание к Фарону однозначно что-то значит. Возможно, разработчики готовят почву для его выдвижения на первый план. Ибо сейчас он достаточно годный, но не такой, конечно, годный, как магазин Сипидонат, который, по-моему, может всем, у кого вдруг магазин с валюты стал недоступен. Серега молниеносно зарядит тебе расширенный боевой пропуск или выгодную скидку на сипишечки, чтобы ты смог выбить интересующую тебя легендарочку. Скоро, к слову, у нас новый сезон и пока у Сереги еще не супер большая очередь за боевыми пропусками, прямо сейчас залетай в его телеграм-канал. Пиши, что ты от меня и оформляй заказ, чтобы получить приколюхи раньше всех. Ссылка на CP-донат в описании, рекомендую. Еще раз повторюсь, сейчас в рейтинговой сетевой игре среди пистолет-пулеметов доминирует Switchblade. Это факт, но не везде. Вот небольшое сравнение без модулей свечки и фарона. На первом отрезке урона просто без шансов выигрывает фарон. Плюс отличный урон по всем зонам хитбокса. Правда такой эффект виден лишь на начальном отрезке, дальше ситуация ухудшается. Но если накинуть фарона два модуля на сохранение дистанции в виде монолитного глушителя и меткого стрелка ОВС, то первоначальный урон сохраняется почти что до 12,5 метров. Если вы думаете, что этого мало, то просто взгляните примерно какое это расстояние. Его вам хватит в рейтинге за глаза. Есть, правда, один фактор, который многих расстроит в Фароне, это контроль. Вертикальная отдача очень приличная, от чего данный пистолет пулемет зайдет далеко не всем. Ребята, которые играют с гироскопом, откровенно говоря, ничего не почувствуют, все будет окей, но вы не отчаивайтесь, если кто играет без этой фичи, все контрится и приручается при желании. Как вы уже догадались, я оставляю в своей сборке два модуля на дистанцию. Правда, из-за за этого очень сильно я потерял в подвижности. Теперь нужно разгрузить пушку. Я выберу модуль «Легкий приклад», так как он дает буст к скорости перемещения в прицеливании. Проще говоря, я бустанул стрейф данный модулем. Я считаю, что для любого пистолет-пулемета это важно. Нужно быть подвижным на ближней дистанции для успешной перестрелки. Помимо дичайшей вертикалки, у Фарона есть еще один косяк, точнее даже два. Это его маломестный стартовый боезапас и долгая перезарядка. Я решил проблему следующим образом. Во-первых, взял запас на 36 патронов. Данный модуль не только добавляет дополнительные патры, но и время перезарядки улучшает на 20%. Но мне показалось этого недостаточно, и поэтому финальным модулем я взял перк Ловкость рук, которая дополнительно перезарядку еще на 15% ускоряет. А еще, к слову, мужики, самый большой магазин на 44 патрона я не стал бы брать, так как он прилично утяжеляет фарон. Кстати, у меня для вас есть еще одна сборка, и она подойдет ребятам, у которых все в порядке с передвижением, аимом и, как бы, скилухой в целом. Ее я покажу чуть позже, а сейчас давайте разберем ситуацию. Да, меня хлебом не корми, дай поделать нюки на карте «Нукетаун». Сейчас я играю с первой сборкой, которую вам показывал. Вы видите, на данном поинте я стараюсь отыгрывать преимущественно на одном направлении, не забывая помогать отбивать точку, если на нее зашли из других мест. еще раз напомню, что орбитальный ВПЛА — это важный девайс для успешного фарма киллов не только вам, но и вашей команде. Так как у меня осталось не так много киллов Данюка, нюка, игра осторожно, параллельно помогая команде дорогими скорстриками. Казалось бы, вроде ничего сложного, просто играй на определенной позиции на прием соперника, давай светилки и фарми нюк. К чему я это вам все показал? А к тому, что даже с данной ппшкой можно играть не агрессивно, а больше на обороночку. В первой сборке дистанция позволяет это делать, но если вы человек X-Men и ваш дядя Чарльз Ксавьер, то берите вот эту комплектацию и врывайтесь в самую гущу замеса. Подвижность отличная в прицеле. Ах, да, не забывайте, в первую и во вторую сборку всегда брать перк Проныра, он очень сильно поможет вашему стрейфу. Надеюсь, брата-братья, вы тоже поможете и зарядите кулакич под данным эпизодом. Отдельно буду признателен, если вы попробуете в рейтинге Фарон и потом вернетесь со своим мнением в комментариях. В комментариях, Думаю, он вам зайдет. Так как это настоящий контр-пик против Switchblade в клоузе. Ну, а я угнал-погнал. Это был Огнянский на мой Telegram. Подписываться не забывайте. пакета